Мы пользуемся двумя видами представления, Представление атрибутивного и наглядного, то как бы вот атрибутивно можно представить. Вот для, для, для нас, понимаешь, для, да, для меня я понимаю, математики, а... я сам не математика, для меня это как с рыбаками разговаривать. Они такое рассказывают, не да? Да? Математики, а, понимаешь. А, вы... может, для вы... меня математическое пространство как-то вот из Кантера. у Кантора, как бы ординала Кантора, вот как бы одно пространство... Первый ординал э, n плюс 1, да, Второе, второй ординал n, э, число умноженное на n плюс 1, да, как бы умножательное, дальше степени и так далее. То есть вот эти такие скачки логических схватываний, они задают математическое пространство, ну, во всяком случае, первая да, половина 20 века, да? Нет, потом, да, а потом как-то еще и заморжен. Да, почему, почему я. Э упомянул в своем рассказе кратенько и очень про число. Это неспроста. Потому что на самом деле для разговора это было не нужно. А числа для, для чего нужны? Вот с появлением Это же символическая форма числа. Да? И с развитием вообще символьных форм проблем нет. Число нужно для того, чтобы построить всю математику. Вот математики, некоторые, по крайней мере, хорошие математики, говорят, что да, это вот, это вот самая такая проблема современной математики. И они считают, что да, вот, если появляются числа, а числа появляется, да, автоматом, если появилось 3 и больше, все, числа появляется, то выстраивается вся, можно читать, появилась математика. Появилась математика, все, появилась топология, появилось пространство разное, но, в том числе наши Евклидовы, нам привычно. То есть там в, ум, в, ум, в уме появилось <как> э, то есть развитие космоса как бы имеет две ипостаси. Первая это чисто символическое. То есть у него все символическое. Но, но вот есть символические формы. Это э, язык. Это в том числе язык математики. Да? И есть... Э, грубо говоря материальные развлечения которые я не хочу просто сейчас об этом иначе он нас уведет вот. появляются развлечения которые тоже формально и просто формально можно назвать материальными они ведут себя несколько иначе но вот. и для вот этой символьной ипостаси проблем нету был бы Достаточно мощный ум, чтобы это все схватывать. Но, то есть, наоборот, сказать, не нужен слишком общий ум, чтобы это схватывать. Но действительно, если у нас появились числа, нам не надо числа множить до бесконечности вот, и гнаться за этой бесконечностью, чтобы схватить. Как только у нас появились числа, мы сразу же сообразили, что существует компактный алгоритм. Мы держим только компактный алгоритм. Только операция. Да, да, да, да. да. Язык тоже, мы прекрасно понимаем, что язык это весьма ограниченная штучка. Она у нас держится вот в голове, и все. И мы ей оперируем. То есть как-то То есть мы мы уходим символные формы, они компактифицируются весьма... То есть из этого, наверное, можно сделать вывод, что бинарное основание заставляет нас выстраивать ряды вещей. Да? Вот как бы заставляют производить закон... дотерминированные объекты. Они, а бинарные основания, заставляют нас считать операции. То есть это на самом деле мы не просто так переходим из бинарности в небинарность, мы ход... выходим из объектности в, опер... в операциональность. И тогда нас, перед нами возникают эти проблемы как различать, что различать, как, как удерживать развлеченное, и какие уровни взаимосвязи будут как бы, надстраиваться одни над другими. Слушайте, и тогда то отсюда... Очень по делу говорите, я потом послушаю, что вы сказали. Я не хватил, но с да, это, это, это, это связано. Просто эту, эту, эту тему я бы... Пожалуй. Давайте вернемся на ту тропу, да. которую вы наметили с постгуманизмом. Просто раз уж да. обозначено, это было бы любопытно. <с? Вот, <с? Вот, вот, вот, насколько воспринято сказанное новую, ну, какие-то выводы, о будущем-то можно сделать, исходя из сказанного уже. Значит, после транса они значит, в одном случае это как бы, Постгуманизм это человек. Нет, в каком случае? Трансгуманизм это линия модерна, а постгуманизм это линия постмодернизма. Там это ну, нет, сплошная нет. экология и прочее новостевность. Это пост. Нет, нет, подождите, там есть транс это ницше, да, вылетаему совершенству. Да, да, да, да. а антигуманизм это смерть автора. Это пост. Нет, это... нет а пост это а, то, вот что здесь. системные уровни мы не знаем, где там человек кончается, с чем он да, в симбиозе да. состоит. Сложно это, это тоже. тоже, пост. Сложно а это тоже пост. Потому что Завершающий человек, пост, по это тут, ну, Анти, быть. это социальный детерминизм, например, это э, как бы а. смерть автора, это И человек смерт... как Но... часть идеологии. Ну, смотри, смерть автора вполне коррелирует с, человек, как бы, с человеком, клеткой системы. <смех> Нет, мне вот кажется, Почему? что это... по потенциал, потенциал вот этого, ну как бы Лумановского движения, это не загнать человека. В детерминизм системы это наоборот попытка пересмотреть ну, здесь можно поспорить, потому что ну, а смерть автора можно рассматривать просто как необходимость признания э, не, не не сингулярности субъекта да. Которая вытекает да. уже из, вот это, вот из, из всего остального. Можно Конечно, быть... но что у нас тогда из этого происходит? Мы сли... следующим шагом, если он уже совсем, то он вписан, является как бы агентом той системы там, социальных, идеологических и прочих структур. Это, в общем, структурализм. Как бы Барк выдал структурализм, а потом уже можно и так В смысле, что там можно ну, и, разную интерпретации ну, да. ну, В одном да. случае это будет детерминизм, в другом случае это будет uh -huh. просто... Ну, ты его так и прочли в сторону как бы системной сложности. Вот я Но... хотел... Mm -hmm. Ну хорошо, так немножко примерно... Раз... Вот э, тут же как, вот смотрите, там сейчас мы продолжаем и ругали концепцию субъекта, но надо же понимать, что субъект и даже в тот момент, когда у него перед ним был объект и вполне себе детерминированный, он был нужен, и это то, что, это то куда мы сейчас пришли, чем мы сейчас, и в смысле понимания, и в смысле цивилизационной прямо вот разнузданной техники, которая очень полезна оказалась, во всем этом роль субъекта была большая, вот просто и не то, что большая, субъект это все сделал. Поэтому нам нужно, может быть, не просто говорить, что пора вставать на другие основания и все это устарело, а хотя бы понимать, во-первых, ну, субъект это определенная конструкция и у нее есть вполне очень позитивные и даже без которых мы бы ничего бы не сделали следствия. Давайте как бы оперировать там ну, субъектом, может другие какие-то сборки, другие конструкции. Ну, как бы, субъект это одна из конструкций. Сейчас мы, мы описали вот классического субъекта, я его сейчас описал. Но, соответственно, мы можем пользоваться термином конструкции субъекта и понимать, что у нас может быть субъект, вот э, Лумановский, тоже будет субъект, но как бы по-другому устроенный. Тогда у нас получаются разные типы и виды субъекта. И когда мы удерживаем вот это как бы многообразие, мы должны понимать, что какой из, ну, как бы учитывать, какой из них для какого типа отношений подходит, где он эффективен. Возможно, что нам... Во-первых, мы сейчас имеем организации, социум по-разному организованные, где, в котором участвуют разные типы субъекта. Никакая, ну, как пример, опять же, никакая промышленная, индустриальная цивилизация не возникла бы без субъекта. Никакакая промышленная цивилизация не возникла бы в тот момент без потребления сейчас. она. И сейчас все держится, опять же, на определенном типе субъективности. Большинство, участвующих в производстве в экономическом, как бы ничего мы еще не... Как бы роботы еще, может, они будут завтра, но сегодня пока это не так. Там. То есть давайте удерживать разные типы субъектов, ну, как бы проговаривать их, вспоминать и, и смотреть, как, от каких мы можем отказаться, какие, нам, как бы, какие в чем участвуют. Вот, да, я, я, я, я не против, это вполне может быть эффективно, но... Я просто хочу подчеркнуть, что вот на этом-то уровне вся субъективность она вписана в социальность. То есть и в том числе и определяется социальностью, в том числе и множественность. Вот ну, есть социология, это, это, можем это можно говорить, с... когда у нас есть когда там, люди выбирают такой, такой -то, такой -то, значит, пункт, мы понимаем, какая, из какой субъективности они его выбирают и социология может рассматриваться просто как описание вот этих конструкций субъекта и когда... Ну, давайте не будем слишком сильно отрываться, а понимать, что вот как сейчас социальная система устроены и вот такое-то количество субъект, типов субъекта нужно... у нас получается пока плачевная ситуация может нам перейти на что субъект определяется вот тем социумом, в котором он включен. Поэтому вы как носитель можете быть много субъектов. Нет, и это тоже, ну как бы во мне много субъектов живут, с одной стороны. Может, на агентность перейдем уже? Как бы часть наших коллег перешли. Субъект, объект, это же все классические тяжелые развлечения. Агентность это как бы взаимодействие. А Актеры. Актерно-сетевая такой... актер, актер да, актер. теория? Это, это, это или... латур, латур, а у Лумана там, по-моему, более классическая. Да, у субъектов пенитин. нет. Пенитин. Нет, мы отстраняемся вот -а -а. этих самых трансгуманистов и... Я как вот раз хотел по поводу этого сказать, да. трансгомонизма и подгомонизма. Да. Хотел бы предложить такую, такую систему, в которой есть и рефлексия о языке, и негативности, о которой, мне кажется, это было мало сказано о негативности, мне кажется, это важная вещь. Это, эм, это концептуализация жижика в книге «Возвышенный объект идеологии», которую, может быть, многие здесь читали. Через э, Лакана он э, смотрит на идеологию, переизобретает ее и переизобретает как бы, представление о языке. То есть в этой концепции есть э, э, начало человека, как некоторое чисто телесное наслаждение, которое потом пропадает и возникает субъект, который рождается в напряжении между символическим, между языком и стадией зеркала. Собственно, в этой разорванности, в этой оторванности от самого себя рождается то, что мы называем как бы субъективностью и сознанием. Далее, этот субъект стремится вернуться к чистому наслаждению младенчества и пренатальности, но это никогда невозможно, потому что он уже вне положен ему. И он создает через язык символическую систему. Она очерчивает его мир и в то же время его производит. Потому что на другой стороне от наслаждения оказывается реальная, как чистый ужас э, ничто, как нечеловеческая, не как э, негативность мира, от которой человек э, защищается и э, от он противопоставляет свой мир. То есть вот тут как бы, э, поскольку э, реальное, как э, ничто, перемешано со, со всем остальным, то оно как бы повсеместно и как бы повсеместно человеку угрожает. То есть тут язык оказывается абсолютно неизбежной и необходимой функцией вычитания как бы, чистого существования человека из мира. Вот. И тут постгуманизм и трансгуманизм, вот если взять постгуманизм, то это некоторая как бы, идея как бы, радикального Русоизм или, может быть, толстовство переведен уже на как бы биологический уровень радикального опрощения, где необходимо уже избавиться от языка, то есть в некотором смысле ампутировать определенную форму сознания, потому что для того, чтобы как бы слиться с, слиться с природой. Да? Вот. И то тут либо мы выбираем язык, и тогда мы. Будем как бы, двигаться в парадигме в развлечения человеческого мира и мира ничто, либо же мы как бы обращаемся до да, неких вот, как бы, структур биологических. С другой стороны, это может быть и выглядеть не так радикально, и мы можем модифицировать свои тела и в то же время сохранять язык, но тогда мы будем сохранять эту человеческую отделенность от бытия. Вот. С трансгуманизмом возникает такая... То есть тут как бы более сложно, мне кажется, потому что с трансгуманизмом... Вот, мне нравятся а, все как бы, идеи, вот, в том числе то, что вы сказали, в некотором смысле сравнивать... Ну, ну то есть осмыслять как, как некоторую вот, секуляризацию, предыдущих теологических эпох. Вот, то, что вы сказали, да, в теологии есть классическое разделение Бог, который творит мир экс нихео и эксдляу. То есть Бог, который творит мир из себя, и Бог, который творит мир из ничто. Вот вы, как бы, если космос это мыслящее сознание, да, то тут э, это э, Бог экс-нихио, Бог, который творит мир из себя. И тут у нас э, и исчезает. Тра трансцендентный Бог, и нам э, не нужно как, как бы его искать, да? как вот в классической э, христианской парадигме э, нам э, предписано. Да? То есть нам уже не надо как бы, в Петербург, нам нужно как бы, с Чернышевской добраться до Чикавовской. Да? То есть мы, как бы, мы находимся как бы, в, в, в, внутри Бога и сами производим его логики. Вот. И при этом нам нужно, как бы, поскольку мы омыслим будущее, это нам нужно знать, собственно, ну, как бы, что в нем будет и как, как нам его устраивать, как нам его осмыслять. Религиозная картина мира предлагала очень как бы, законченную и логическую алоде. Да? Во всех религиях мир закончится как бы, довольно страшным и ну, как бы, э, э, смысл человека он э, очерчен. Да? В нашем мире гуманистическим, как бы, просто, ну, просто модернистическом э, никто еще не написал никаких диссертаций, как бы, там, э, научных статей, которые бы обосновали, почему все человечество нужно спасать. Это совершенно ну, не, ниоткуда не следует. Вот. И ну, правые философы, которые говорят о ну, том, что после секурализации человек, на самом деле, оказался один на один с ничто. Вот, с тем, что, ну, собственно, э, бессмысленность э, о будущем, она э, другой своей стороной, вот это вот а ничто, которое, которое на, на языке Жижика и Вакана, это ничто реального. Вот. И поскольку ну, в да, и поскольку вот в этом трансгуманизме у нас мы можем либо считать, что мы еще как бы не можем представить тот смысл, который будет произведен на более поздних этапах, и мы, и мы тогда как бы ждем непредставимого будущего и уповаем на то, что оно будет достаточно основательно и достаточно осмысленным для того, чтобы обосновать как бы наше существование. Либо же, либо же мы вообще как бы должны снимать это. Вот это дальний горизонт и, э, и, ну, и как тогда как бы, мыслить о э, постчеловеческих формах, ну, тут не совсем понятно. Я, я, я довольно сумбурно сказал, но мне кажется, я что... Мне очень что, понравилось вот это вот эти... как современное толстовство. Сомпремя? Ну, это, мне кажется, напрашивается. На да, я спрашиваю, да. Вот, да, тут, вот, и если как бы так синтезировать, я, то есть, резюмировать, я хочу вот актуализировать эту негативность мира, да, которая, которая препятствует нам, а, как бы, препятствует тому, чтобы полностью снять дуализм между человеческим миром и нечеловеческим миром. Вот. Ну вот, на, насчет негативности, я об этом не стал говорить, но вообще с, вот, в понятии восполнения, оно как-то конечным образом, негативность э, присутствует, поэтому при схватывании да, мы неизбежно вот, да, должны от чего-то отказываться. Да, нет, нет, это, но это не а это, вообще, это другое, это другое mm -hmm. да, негативность. Тут а, а негативность как ужас ничто, ужас. То есть это как бы это очень как бы, пафосно звучит, да, но это то, что не символизируемо, это то, что не помечено собственно, а, знаком и, и не помечено а понятием. и поэтому это очень страшно. Это как бы ужасные вещи. Вопрос как, вообще, забыть Жижика. Говоря, это... как, как, забыть? как забыть Жижика. Да? Вот как а... вы, вы, вы, проанализировать ситуацию таким образом, чтобы Жижик оказался в неактуальности с, вместе с языкоцентризмом, с радикальным различием, с бессознательным цепокаризмом. Да, нужно тогда убрать это. <смех> вот, мне кажется, что просто это реальное, которое повреждено лаканом, да, это концепт, который имеет какой-то генез. И, и, и мне кажется, что его вполне можно проследить до хора, потому что в идеологии семей там говорится о том, что хора, если идея может помыться философ, то хору не может помыслить даже философию. То есть это такая да, как да, бы, да. невероятно жуткая как бы, вещь, это то, где все э, да, пребывает. Э, да. да? То, где пребывают идеи, и копии. Э, потому что как бы, это есть как бы, некое прото-начало, да? которое, которое сохраняет свое, свое, э, свое э, влияние Поэтому как бы снять вот это как бы измерение ничто, измерение хор, измерение реального, это ну, ну то есть у этого вот вот есть феминистское политическое объяснение. Ага. Хорошо, Переход хорошо. теологической власти от медиумической формы э, от жриц. Да, вот как бы Сократ, э, его идиотима учила, он завел новую форму рациональности, как тождество. Соответственно, э, для того, чтобы э, ввести вот эту как бы логоцентрическую форму, нужно было построить концепты нового. В концепты новые уходят победившая политическая форма. Соответственно, она имеет еще и гендерную окраску, потому что как бы, я рождаюсь, я не знаю этого процесса, я должна начаться как субъект, только будучи, вступив в социум, который имеет правовые основания. Соответственно, отношения детства женского, материнского, становятся хаотически и репрессивны. То есть за этой метафизической формой можно найти форму гендерной политики ну и как бы смену исторической эпистемы. И дальше мы не можем просто так вернуть, избавиться от этого исторического страха по отношению к темной материи, до тех пор, пока не проанализируем гендерно-политический генезис. И когда мы его проделываем, то оказывается, что там нету вот этой страшной смерти, бабыеги, яги слизи. Там есть просто другой тип связи. И, и этот тип связи оказывается как бы микросистемным. Да? Вот почему... Там, новый материализм и, и вообще новый рационализм, вот все, что вы говорили, это очень хорошо ложится в нов, новый движ, который в последние годы, это движ неорационализма. От, откуда он возник из предыдущего движа борьбы с бинарностью? там как бы очень много кто боролся и как бы постсистемщики или вот эти вот, ну, Лумановский круг и как бы феминистки против политической дуальности и, там, не знаю, как бы новое письмо, которое больше не производит себя из лингвоцентрического ужаса одиночества и, там левая меланхолия больше не работает и, соответственно, как бы вот это вот Прежнее поле, описанное Жижиком, поле субъекта лингвоцентризма и бессознательного, оно как бы стерлось. И тогда возникла проблема, а как же вот без этих базовых различий мы будем дальше собирать рациональность. И отсюда возникает проблема, как бы дорезистская проблема различия, делезианская проблема гетерогенных связей потому что мы на различали на различали мы такого что в традиционную модель рангового различия не попадает соответственно мы связываем вот так Но дальше мне очень понравился момент что развлечения ограничиваются да, вот у каждого развлечения возникает своя область операциональной допустимости, и, э, то есть не, не резома, да? не все совсем, да, вот какая-то там форма дизъюнктивного синтеза и так далее, а потом ризома тоже сглаживаются а потом сразу, ага, сразу возникает проблема мерности, вот как бы вот, и слегка коснувшись этих квантовых антологий, я поняла, что там вообще с измеряемостью, мерностью, там гигантская традиция, потому что э, чего и как мы будем измерять, и она ложится в систему пределов. Да, с одной стороны, мерность это аппараты, это дискурсивность и различимость практик, а с другой стороны вот это вот непонятно туда вписывается самое большое, самое маленькое. И непонятно, на как на каких формах на формах поломать мерность или наоборот дать ей перспективу. Да. Но а, собственно да. еще вот о, о, Ой, о, о, о, одним толчком, к -то -то да. Одним -то тол один толчком один. к развитию темы послужил вот этот вот анализ квантово-механических экспериментов, там с выбором или там вот этим эластиком. Вот, и там явно существуют вот два подхода к этому. Один, один из них такой прямой. Ну, я имею в виду, кроме исходных там, скажем, борской позиции. Один из них это вот такой прямой, это э, наш э, немский такой был, да. Он считает, что да, вот, а знание наблюдателя это такой необходимый элемент и вот развивает свою концепцию на этом, но на самом деле вот эта позиция она сталкивается вот на мой взгляд с некоторыми логическими штучками, поэтому вот, а в моем варианте как бы тут два сознания вот в чем и вот это вот сложно конечно восприять, но это, это помог помогает в объяснении вот этой квантово-механической феменологии. Хорошо, вот еще что я хотел сказать, вернуться вот к этим. Улумная раз... трансценденция да. повторного входа, да, чем да, у нас да. я отметил к бинарной угу. оппозиции и ужасу перед ничто, да? Написать. Да, да, так это, это вот не неисконимо, на мой взгляд, потому что, как я говорил, существует. Вот две, два основных рода, вот, развлечения сознания, это прежде всего символическое, да. В символическом развлечении нет никаких бинарных позиций. Но ну, вот развлечено и все. Да? Вот, Развлечение фиксировано. Оно может принимать там, символ... сложную форму, вот, как слово, да. Мы слово, ну вот слово, мы его различаем снимаем шкурки, там, продаем значение, такое-всякое, но никаких проблем особых нет. А есть еще вот друг, друг, друг, другой тип развлечений, которые я назвал материальными развлечениями, они это представляют собой не просто бинарную оппозицию. Первые тут, там тоже может быть бинарная оппозиция в символизме, но они как, как бы снимаются, в, кон в конечном итоге все снимаются. А вот это в материальных развлечениях бинарная оппозиция как бы составляет саму суть этого дела. И вот тут-то и возникает ужас перед ничто, потому что что такое вот эта бинарная оппозиция одно иное, да? Если не просто как развлечение или как тождество, но как развлечение это развлечение, понятно, но производительное, да то, может дать движение начало чему-то другому, следующему, допустим, многому. А как тождество, вот само по себе схвачено одно и иное. Вот подумайте, вот, вот если есть одно иное, и больше ничего нету, ну как в променении Платона, да? К чему это все может привести? Это мет метастабильное развлечение, да? оно схлопывается, тождествится поскольку ну это та же самая тайна беззакония вот бога бог и сатана да почему сатана возомнил себе почему потому что богу было нечего возразить сатана говорит я такой же как ты а бог не мог он, он не тогда был. еще троицу не придумал бог да конечно не было с чем сравнить понимаете вот поэтому и бог то у нас троится да? Когда бинарная позиция, она может или дать чего-то новому движение, или наоборот вести этот ужас ничто. Ужас ничто всегда давлеет бинарная позиция Потому что вот мы уравниваем Гитлера и Сталина. Вот различия произвели Гитлера и Сталина. А потом, это одно и то же сказали. И что, и провал, абсурд, и он, у нас вылетает там определенный регион да? истории, и разговоров и, и все абсурд какой-то. нам ну, Ностальгер, это но тоже все. Ну, это такое объяснение. А с точки зрения онкологической, вот это вот, это практически осцилляция. В развертке по времени это вот это и есть материальный объект. Вот это пульсация на одного и ничто. Это ну вот примитивная Картазианское развлечение, субстанцией, развлечение субстанции, да? Все субстанции. Все субстанции, поскольку субстанции? А как бы в этом концепте, то нам нужно как бы на него ответить, потому что так, как будто мы сказали, а все осталось там уже ответить да. да, ну, тут, Мне кажется, можно что-то ответить. И, мне кажется, это, то есть, вот эта вот эта критика, да, она оставит по сомнению, но мне кажется, она не полностью снимает. Вот. Потому что, например, если взять историю с тем же самым дарвинизмом, то мы можем в дарвинизме проследить как бы логику либеральной экономической теории Адама Смита. Но это не значит, что весь даргонизм мы при этом снимаем, что он как бы весь не.. что, он, что это как бы чистый фантазм. Ну логику эволюции. Это значит, что, да, что эволюция сохраняется, но как бы сказать, мы можем, допустим, через скработку на как бы, помыслить через другие гуманитарные вхождения. Также мне кажется, что если ничто, да, действительно, хора это в некотором смысле как бы. Великая Мать вот. и человек, который да, действительно тот, ну, как бы сказать, вот, там, логику, которую вы представили, она вполне как бы достоверна. Но это, это же это не значит, что мы полностью как бы снимаем ничто. Вот. И вот если вы говорите о том, что там, в, по ту сторону от языка, да, там у нас есть некие другие процессы, да, это, это другие процессы, но ведь, наша экзистенция, наш разум, он как бы разогнан до таких амплитуд что мы не можем к нему относиться так вот как бы, практично и спокойно, да, у нас как, бабах чума, бабах там да, да. смерть, да, и мы не можем, да, то есть не, нам, у нас не, не хватает сил, чистой рациональности для того, чтобы с этим работать. Мы, мы начинаем там, писать стихи, там, музыку, или там, танцевать, или там, заниматься там, любовью, да, там. Вот. И, то, то, то есть, этот, эти другие процессы, ну, как бы, смерть тоже какой-то другой процесс. Но это же не значит, что мы к ней относимся так же, как к другому процессу в муравейнике, в малагии. Да? Это же совершенно не так. Вот. А, а, а коль скоро это не так, коль скоро как бы интенсивность предъявлений нечеловеческого, э, не на нас как людей влияет определенным образом, то мы даем на, на это некий ответ. Так вот что такое ответ, интенсивность. Ответ, ответ, ответ, ответ, с, ответ с размерной негативности. И ничто, оно вызывает, оно как бы диалектично. Это не только ужас, это не только как бы некая, отрасль, да, это то, что запускает смысл, да, это то, что запускает это смысл выживания, производства, вот там создания стеклоскопа, железной дороги, стихов, а очень здорово сказано, значит того, что не диалектично, насколько да, да, вот и собственно Поэтому, да, тут вот так вот снять это ничто и просто разобрать в нём политический гендерный интерес, тем самым его нейтрализовав, не, не мне кажется, что это не совсем ну, как бы Мне кажется, плохой. что здесь э, гендерный э, аспект в том, что есть ничто, да? вот Как бы постулировать ничто и постулировать что-то, э, соответственно, что-то уже то, что различается. И есть ничто. Само вот это вот различие, как радикальное. Ну, а теперь... И, соответственно, у нас получаются как бы два реала: Ничто и что-то. Вот оно имело политический оттенок. Если мы его убираем, то у нас получается этот производящий вакуум. Да? То есть то, что мы не знаем, но то, что производит себя уже в формах. Ну это соответственно... ничто, которое есть. Это ничто, а променито, То есть а диалогу променить. Там как раз говорится о том, что, я... что оно есть, и Суке... оно ничтойствует. Вот. Нет, ничто... Нет. Ничто... Нет. То, Нет можно... проблема введения бинарной оппозиции. Соответственно, да. оппозиция Все власть, власть э, исключения, там гражданин, не гражданин. И что и ничто. Нет, ну, ну, ну, я, я, ну я, здесь вы говорите про Дайте ничто я... я... и язык. Ну, мы же можем и, не, не удерживать. А тогда просто скажу... язык мы выбираем, привязываем к субъекту и отвязываем от форм вещей. И вот это тоже еще одна репрессивная процедура, которая обязана первому разделению. Да? Как бы... Разум и, и грязь, и что ну, и не ну, Феноменология уже же так не работает, она же уже удерживает ну, как бы сознание, ну, как бы сознание, самосознание и mm -hmm. все поле. На, на, на, на, на этическое, на этическое, как, проблем... как бы уже в ну, сознании. Проблема операциональной э, работоспособности. Потому что, почему э, редукция к языку произошла? Потому что феноменология ну, слишком ну, потому сложная Потому что не все могут освоить инструментарику, э, Тоже не удалось удержать. А вот сам-то, его вопрошение не закончилось? Собственно, поэтому он полностью Оно перешло от форм чистого сознания на, на исследование как бы форматов форматирование то что для Батлера важно а как бы батлер гусарли через язык переворачивает угнетенные говорят уже тем что они представлены в определенных формах организации жизни и тогда язык становится не языком редукции к субъекту а языком формальной презентации как бы не через фильтр я хотел вот сказать, как ваша система? Пару, пару, пару слов о, ди, о диалектике ничто, хотя, конечно, это очень смело, но только Гегель мог. Вот, но в данном случае я считаю, что Гегель был категорически неправ, рассматривая вот, в пару к ничто, беря в диалектическую пару, беря быть ее даже самое чистое. Потому что что такое? Ничто? Это абсолютно неразвлеченность. Ничто это абсолютно неразвлеченность. Что, что еще есть, а, что может, может пониматься как абсолютная неразвлеченность. Одно, едино. То есть в паре ничто можно сопоставить только одно едино. Это вот тоже вот эти вот. Би би биение как бы еще вот собственно до самого физического вакуума ничто одно вот это вот на поверхности бытия вырисовывается головка одного и она тут дает всплеск бинарная позиция к следующему развлечению вот одного и иного вот как Первая стадия, возвращаясь с самого начала, первая стадия развития Вселенной и сингулярности. Вот сингулярная неразличенность дает начало за счет вот фл флуктуаций физического вакуума этому первому пузырю. И если он вот этим флуктуационным началом не развился, до пределов 10-100 планковских размеров, что происходит? Он схлопывается обратно. Вот эта вот сингулярность, одно, или различается далее, или схлопывается вот, сингулярность, и иное, то есть уже появившееся пространство, схлопывается обратно в ничто. Понимаете, да? Ну, я тут, кстати, по поводу... То, что то есть не удерживает Напомнил да. мне еще одно доказательство. Ничто да. через, через единое. то, что в диалоге променит, там говорится о том, что единое есть, но как только мы начинаем говорить о едином, мы тут же говорим о, о, о, о чем-то. То есть у нас сразу единое у нас проваливается. Соответственно, единого нет. Но каким-то образом то, то есть, оно есть. И по себе, поэтому да? единое это ничто, которое есть. Поэтому единое, оно происходит и как ничто, и как единое.. Оно, оно как бы, вот тут его тут распадается логика Аристотельская, да, а А есть, А, оно не А есть, а оно и есть и А, и Б, и как бы, и, тут, и тут как раз-таки вот дается дорога для не тождественной антологии, в которой вещи. Как бы не закреплены за вас, за, за предикатами. Я все же тебя Нет. поправлю, не заговори, что единое а есть само по себе. Ну да. Еди... Вас... Единое становится в последующем диалектическом развитии. Ну, да, говорить по -моему. Единое становится после того, как его как бы выбрасывает из себя ничто. Вот даже... Как неразвлеченное как системное целое, вот, это же разное. Вот, вот это развлечение ни, ничто единого, это не есть, оно вот нам тоже как -то только грезится. И вот даже это самое хоро, развлечение одного иного, это тоже нам может только грезиться. То есть это что это одно? Единое. Единое ничто это или что, или одно, вот это вот биение диетическое может может нами мыслиться как нечто ну возможное. Но мы не можем говорить, что это есть. Даже о различии одного и иного мы не можем говорить, что это есть. Пока не появилось многое, понимаете, да? Потому что вот единое, иное появилось единому. Мы сказали, ага, вот оно, а потом бах, оно слопнулось, и все. Понимаешь, да? То есть раз, развлечение должно удерживаться как, каким-то воспроизводством, да? Или во времени. вот. Или это неизбежно слопывается обратно? А если оно не удерживается, значит должно быть установлено другое развлечение. Но как бы не одно и единое, да, она а она вот воз... эти темпоральности... Да, но... Нет, вот если да больше это, это, это степени удержания. Да? Да, вот, вот это время, вот как я сказал, то вот это получается, что появляется осцилляция. осцилляция. Мне, конечно, хочется сказать, как тут можно не бояться ничто, но я хотел все-таки вернуться через э, того, что там Дарвина, допустим, не надо, ну, или кого-то еще не надо скидывать с корабля современности, вернуться к тому заходу. Я же не просто его начал, он как можно. Ну, может и надо, но допустим не надо. к тому заходу, когда я хотел конструкцию субъекта связать с темой разговора, собственно, с таким типом мышления, которое примет там транс, пост, постгуманизм, когда мы, когда человек будет снимет себя именно индивидуально отношение к себе как к сингулярному субъекту, индивидуальному актору и в чем-то автору все еще и станет уча, примет свою роль клетки нечто, фильм нечто, по-моему, отчасти об этом такой, где вот эта структура, которая вселялась, перемещалась, перемещалась от собаки к полярнику, от полярника к доктору полярнику вот, к полярнику пожарному вот, а, не там нет. мы ее не видим, но там она распространяется, и как бы, идея, как бы там множество какое-то действует как как один какой-то уж фактор ужаса количество фактор ужаса там прекрасно но, <связывая> нет, да, я имею а виду, что... тут как нет, раз банализации скорее нет нет, нет. я имел в виду э -э что очень это похоже что если ну, и там э наверное как вот отдельные элементы вот этой системы которая переселяется как бы, во что что угодно и действует в ней там эти все отдельные ее частицы они же не не о субъектами то есть это похоже mm -hmm. вот на то на то человечество которое может быть нарисовано когда, ну, когда человек это или электрон ватами атоме или клетка в организме и то есть соответственно этому человеку нужна определенная конструкция ну, ну, то есть определенное отношение к самому себе то есть, там не то что оно будет лишено может быть это не это не Нечто, но тоже там у них есть какая-то иерархия внутренняя, ордена дают и, и похвальные грамоты. Кого-то на собаку пускают, кого-то с человеком работают. Не исключено, что там тоже есть вполне. Ужас мой брода толстовский мужик, да? Но тем не менее, все равно какое-то там все равно другое отношение. То есть там не на прионами каждый себя мыслит. Хотя, черт знает. Вот, но ну, кажется, что нет. Ну так вот, мой вопрос был такой, что все-таки соотношение, нужно ли вообще всем перенимать такое сознание? Может быть, какие-то субъекты будут Наполеонами, мыслить о Наполеонами, какие-то останутся авторами, а какие-то будут И это не значит, что те, которые будут, будут, например, самыми отказавшиеся от, от чего-то. А или, хотя... или наоборот получившими что-то. Ну тут а ну, тогда. Оскар, Оскар, я тебя перевежу. Потому что вот мы же однозначно а, не можем принимать всеобщее какое-то повиновение этому. Нет, это дело не повиновение, это не так вообще ставится вопрос. Это ну как э, э, верили в Бога, сейчас ну, это уже... это... сейчас по-другому верить в Бога. Но это как вот когда то, что дис дискурсы меняются. вот это в, этой, в этом то есть через, через изменение дискурса отношения ну, субъекта тоже не было раньше. Эстетическое угу. подобие и... и дифракция дисциплин должна быть или, наоборот, пусть будут Наполеоны? Нет, я не говорю, что должно быть, я, я, я просто ставлю вопрос о том, что когда мы говорим о том... О, о, нет, ну как система... Нет, говорит. ну когда мы здесь, и вот, она, например, Анатолий прямо своим своей риторикой это декларирует, что как, как когда мы здесь обсуждаем какую-нибудь инновацию как бы, дискурса, она всегда... Как бы, ну, кстати, тоже, и я, наверное, тоже. Она всегда звучит таким образом, что типа все все нет ну как бы нравится все как бы, все, все, все все меня нет нравится это ладно ну, как бы, то есть, это, да но мы как бы мы говорим о в терминах как бы ну или по крайней мере в риторике прогресса, риторике прогресса а вот сейчас вопрос о том что то есть и тоже можно это тоже прозвучало так, что давайте откану как бы давайте потихоньку отказываться как бы от самомнения какого-то деградация ну, нет так нет, я и не знаю. Почему? Может это не деградация? То есть, это значит, нет, как... Деградация это в буквальном понимании. Нет. Когда мы от каких-то научных достижений, технологических, можем силой вот Нет. А это... может быть а системная операциональная это... емкость у нас вырастет, и наполеонов желательно, добр... доброжелательно впустим вместе с осколками старых систем. Так просто ну, же... а... не осколки старых систем, а на то есть. Это же не. Если, это, ну, если потребуется такой тип субъекта, значит он потребуется не просто так. Во-первых, выросла техническая организация. Если она вырастет, как вот предполагают Курцвейл, например, то тогда потребуется реконструкция дискурса. Тогда потребуется такой тип субъекта. Но будет ли он, ну, нужен ли он для всех, для всех систем? У Лумана у него же множество систем. Мы можем эти системы рассмотреть как структурированные еще и на, не только по функционалу, но и по типам дискурса, и причем в исторической перспективе. Когда-то когда доминировал субъект Декартовский, но как бы и сейчас он тоже нужен. Но мы не можем предвидеть. Даже вот после рассказанного мной вот, э вот этого схематизма, не можем предвидеть, для чего потребуется вот этот самый Почему? Мы как раз, ну, суб субъект. Нет. Я себе это наглядно представляю. Для того, что это по поводу проблема, а, да. вот а то на, на везне, которая неизбежно возникнет. Мы не можем строить догадок, понимаете? Ну почему же не можем? Но... Не, ну мы же сейчас говорим, самом деле, что мы единственное, что а, догадки-то ради Бога мы строить можем. Мы единственные, что можем утверждать о будущем. Что вот из нынешней нашей социальности, или, может быть, из социальности будущей, для следующего уровня мироздания будет выбран что? Кто? Кто будет избран? -то? Что? Ну, социум какой-то. Правильно? Социум, конечно. Социум. И, вот еще... и благодаря свойствам этого социума да, будет построена какая-то новая система. Более сложная, чем нынешняя. Понимаете, да? Вот. нужно еще понимать... И не исключать эту вариативность, которая всегда э, преобладала в процессе перехода бытия на новый уровень. Никогда не было единственности, э, единственности вот, э, какого-то следствия, единственности следующего элемента. У нас неизбежно приходили и сменяли друг друга э, свойства, как вот в, в, когда клетка она же постепенно развивалась э, при переходе вот от. Э, от наклечного на наклещенного, она изменила свои свойства. Поэтому то, что мы сейчас представляем, вот, что будет следовать за социумом, это тоже нужно понимать ошибочно в нашем представлении, потому что во что в итоге вылетит социум, вот, нет, вот мы можем сказать, сверхсоциум какой-то, допустим, во что он преобразится на пути становления к стабильности. Это тоже непонятно. Но мы должны понимать это как две совершенно разные вещи. Совершенно верно. Вот да. Амерба до человека, Громадная разница. Да? И все, и то, и другое, это организм. Это организмный уровень эволюции. Точно так же сейчас мы находимся на этапе социального, социальной организации вот, вот, бытия. И что появится? Как... Но главная речь должна идти именно об... со... о социальности. Об увеличении креативной емкости социальной системы. Да. Можно я тоже вопрос задам. Вы сегодня говорили о сознании Вселенной и о креативности Вселенной. А что если мы немного по-другому это повернем и будем идти не от сознания, например, а от сложности и случайности? Ну то есть существует огромное количество некоторых единиц, да, которые как вы говорили, регистрируют перемену. А если они, допустим, не регистрируют перемену и накапливают, как переходят на следующую, там, накапливают, и это накопление может привести к, там, к значительному изменению всей системы. Да? Если они не регистрируют перемену, а если, например, они реагируют на, определенную, там, на определенное столкновение, у них происходит какой-то аффект, да? то есть они регистрируют аффекты, вот, ну некоторые столкновения они могут привести к тому, что происходит э, ну, перемена всей системы. Да? И э, вот эти вот столкновения и, э, и аффекты в итоге привели к тому, что там, появился такой, такой, такой, такой сложный феномен, как сознание. И сознание, в свою очередь, тоже э, стало фактором, который создает некоторый аффект. Да? И теперь мы вынуждены вот в этом вот с этим жить и разумеется что там дальше будет и предсказать вот, следующие столкновения мы не можем я не уверен, что, что, что все понял но, но мне кажется, то, что вы говорите это и есть вот типичный редукционистский под, подход как когда мы пытаемся более сложные вещи объяснять с помощью более простых да, вот организм с помощью, с помощью хи, чьей-то химии, но это не тот путь, который, как, как показывает, по, по крайней мере, прошедший опыт вот, научной деятельности, за несколько сот лет он к успеху не привел. Да, редуцировать. Это, конечно, не очень. Редуцирование у меня не провоцировано. Вот. Поэтому надо какие-то изыскивать иные подходы. Кажется, Но с другой это, ну, стороны, переводы, язык на метафору, на технику. В принципе, может быть, современная технология дает какую-то общую мне систему вот, ну, Нейрофизиологический язык здесь очень хороший. Вот это вот можно объяснить эффектом раздражения. Mm. Вот это mm. вот э, превышение численности. Ну, то, что я знаю о нейрофизиологии, не вселяет меня какая-то уверенность, что они там что-то сделают. Я совершенно недавно узнал из своего приятеля в фейсбуке, Антон Кузнецов. он самый, не знаете, молодой исследователь Азнания из, из, из Москвы. Но у них есть там группа, которая занимается как раз исследованием соознанием, и он... У себя написал то, что меня вообще поразило при первом почтении, оказывается, недавно некоторые когнитивисты, довольно известные, ну, он назвал меня, назвали большим достижением когнитивных наук то, что ощущение это чувство. Продвинулись от маха. Сегодняшний, в общем-то, вот этот вот ваш доклад, он тоже куда-то туда, если у нас вселенная как бы сознает себя, да, или там мироздание, то почему отказать сознание каким-то чувственным проявлениям, не относить их мы-то мы это мы, мы их как как как раз и считаем развлечением да. своеобразные, они отличаются только тем, если формально, что они в одной позиции стоять не могут. Ну да, поводу Алиполеона Здесь просто Здесь снятие я... бинарности, да. которое для них было очень драматично. Вот наконец они чуть-чуть сняли. Да, я занимаюсь. По поводу Алиполеона по по я... как? По да, а и, и про ничто, и про Наполеон действительно в предыдущем сообществе может ли у нас действительно быть и Наполеон и быть там как бы лев. Не сам Наполеон, а субъект, который да, Наполеон Распроект и говорю, да. То есть а если субъект кстати, Наполеон, то он должен как бы свою, он как бы обладать некоторой наполеонской. да, он должен как бы ее ре реализовать. Вот он может ее реализовать в том мире, в котором нет ничто в том мире, в котором ничто есть, существует язык, который организован как исключающая-включающая функция, которая не безразмерна. Наполеон может реализовать свою наполеоновскость в безразмерном мире, в безразмерном пространстве как бы, ментальном и языках, в котором он как бы, ее реализуя не исключит остальных, потому что им все найдется... Как место. и в Клид в Гаусовской. Это Лоба я, Лобачевской не алгебри. Не Нет, говоря. почему в Крит Но... входит со своей геометрией, как классическая часть, больше структуры. Ну да. Хорошо. Вот. И значит да, в этом пространстве, в котором язык это только система фонетических различий, которая существует для того, чтобы коммуницировать Наполеона, а возможно. Потому что в нем как бы в нем язык это чистая коммуникация. Нету ничто. И, собственно, пространство без. Ну, язык идет идеаль, идеальность как бы, схватывает идеальность объекта. Да? В, таком, в, таком, ну, в таком языке Наполеон так. возможно. Идеально вот. ну, понимаю? Или, или... Нет, а, наоборот, да, когда я, в, в языке не нет так, идеального нет. объекта, не все это иерархии. Когда Наполеон возможен как элемент, да, нет, а просто. когда он как ну, единственный, на... а, а как мы тогда а а как, Наполе... как который, а который сам себе Наполеон. Если он реализует понимаете? свое Наполеонство, он может реализовать свое Наполеонство в безразмерном пространстве языка, в котором язык это система фонетическая. Как бы... да. он захочет быть, конечно, единственным нет. президентом, да? Наполе... Но... Нет, не зрели... будет, нет я хочу просто понять, как вы Наполеона понимаете. Наполеон это тот, кто зрели... В будущее, как бы, и ведет за собой. Или Наполеон это тот, который реализует э, субъектный детерминизм идеали... ситуации. Вот Наполеон это тот, который хочет сказать, что он определяет ситуацию. Ну, то есть он, ну, он перестраивает язык. Себя, ну, исходя ну, из своего как бы, да, но... на, как бы, взгляда. взгляд. Но, но, но если все это под Наполеоном, тогда он не может Дело в том, что а если наполеон, наполеон достаточно и... убедительный, да, то найдется количество людей, которые присоединятся к тому, чтобы помочь ему реализовать его. Наполеон, а и они, видно, будут, ну, а сам и они было... будут находиться в таком сегменте реальности, который будет несущественным, потому что реальность она как бы безразмерна. Вот если же ничто есть и реальности как бы она размерна и она разгоняется ужасом перед и ничто, и ничто как бы придает ей смысл, то тогда Наполеон в ней должен сидеть в психиатрической больнице и как бы биться о мягкой стирке. Потому что если он будет ре пытаться реализовывать свое наплевоз, то как бы все полетит к чертям. Он будет мешать другим субъектам как бы А в первом? Еще другими словами. Ну, ну, вот, а в первом сейчас, сейчас я закончу. А там последний, не тезис. бояться ничто Да, а последний тезис, да? Это то, что если мы не боимся ничто, да, и... И... и а вот для нас язык это только... Это не ограничивающая, и исключающая структура, то тогда как бы пропадает, ну, скажем так, интенсивность смысла вообще проживания, собственно. Тут как бы исчезать, если негативность, то мы просто можем, на самом деле нам не зачем. Это просто старая ну, драматургия продолжает. исчезает. У нас эстетическое а, чувство не передается. Зачем нам, а, а Нет, ну а вы можете об этом сказать, зачем человечество спасать? Вот зачем? Откуда это, это вытекает? Ну, почему это бы, почему бы Это из ничто не вытекает. Так получается, получается, получается, Нет, что, просто это, нет ничто и спасать никого не надо. Надо выстраивать связи как, таким как образом, чтобы так э сложная система, это. она может удержать своего Наполеона. Чем сложнее <ган> система, тем больше неоперациональных вариантов, тем бесконфликтнее, <ган> нерепрессивнее. Там да, может содержаться и Наполеон только в пределах своих желаний и возможностей. Это какой-то у вас странный нападение. Нет, просто я просто иду Расправляю. по логике системного Распрываем, настраивания, системных нахуй. переходов. Вот мы должны сделать Расп... этот. Фазовый переход, и тогда у нас исчезает ничто, тогда у нас увеличивается плотность связи их системное э, взаимодействие, и тогда да. у нас нет вот той драматургии они спасать, ловить души. Они исчезают а, а, а, угу. а ли у нас тогда как бы внутренняя подпитка для производству да, это, это, это, да по моему да. там дофига интересного это у вас вот опять вернусь к гендерной теме да, да. если не нашлепал ребенка то не воспитал а если ты его растишь если ты ему организовываешь развивающие ну, среды да, это да, намного музыке, интереснее там, uh -huh. а ну да uh -huh. может какой-то абсолютный uh -huh. там вот характер как перераздание ну, да, да последние битвы в, со в социуме, и она может совсем как-то иначе канализироваться направляться и произрастать вот не бояться ничто да да не бояться конечно надо бояться но как э, с ним уживаться но ну, тут, тут нужны два дискурса дискурс законченных объектов его не надо терять до конца он должен присутствовать. То есть, каждый должен, то есть каждый должен встать в своем ракурсе перед ничто. И в этом ракурсе, как бы, конечно, его бояться. Но весь остальной мир, как бы, ну, вот за, за, за границами этого ракурса, он может вполне себе оставаться в, как бы, в рамках стабильных объектов. Сразу же вы скажете, как же это так возможно. А я скажу, что тут... Тут ну, как бы не надо сразу все переводить в ранг становящейся слизи. В рамк становящейся слизи должно переводиться все по, по мере того, как в этом ракурсе раскрывается для тебя ничто. И каждый занимается своим. Так, это достаточно если стать как бы перед ничто, как перед единым, тогда и человечество не надо спасать, тогда и как бы все оно как есть, так и есть, и тогда как бы, теряются все основания. Но если само основание это как бы, всматриваться в ничто, то всматриваться в ничто человек может вот пока вот, как вот сейчас он существует и может быть даже когда он будет существовать на уровне Uh, все равно на, на, на уровне системы соц, социумов, как элементов другой большой, большой системы, у него, конечно, появ, если не, как бы, отрицательно не киваете, значит они уже, уже от себя что, это говорит Что такое всматриваться в ничто? Всматриваться я... в ничто – это раскрывать бытие. А если тот, кто сматывает, как должен выглядеть, как должен на себя являться, тот, кто сматывает но Это мне Это, но... э, это хайдеггеровское. Ну, И, собственно говоря, это можно перевести другим языком, это можно сказать, что это всматривание в ничто, другой своей стороной оборачивается на необходимость ответить на вызов бытия, на самом деле. То, что я назвал ракурсом, это есть вызов бытия с другой стороны. А если ты отвечаешь на вызов бытия, то есть если перед тобой угроза соурона, ты не можешь сказать, что это просто другой процесс, Потому что это рагорном, нужно найти древний меч и совершить какие-то экзистенциальные те вещи, к которым зовут твои экзистенции. Жить-то будет тяжело, но это как бы смысл в том, что мир не разрушается никогда полностью. Ну, да, он да, мир рушатся, некий такой. это это кризис, это как бы все что угодно, но мир как бы не рушится и мир не теряет uh, своей осмысленности. Да. Она как бы вот. если все урон. Но есть есть просто уровень. Хочу на эпическом языке. Есть есть как бы уровень переживания за некоторое социальное сообщество, да которая и за то, что просто как бы твоя э экзистенция да, она должна, быть, она, она должна быть соразмерна тому вызову, который тебе как бы предлагает э -э бытие. Да? Да. И, ну, и Если она, она с -с соразмерна, то собственно, как бы ставки предельной высоты. Тут, к этому нельзя относиться как, как к другим процессам, которые мы сейчас как бы, интегрируем. Нет, конечно, в, нельзя, учуяюсь, нет, да? конечно нельзя, нет, ну, спокойно, как бы, вот размеренность уходит. Но мир не рушится, мир, вот, мир, мир, как мы его знаем, он не рушится, он весь не рушится, рушится и какая-то его часть, все остальное может быть тоже разрушено, но в процессе уже как бы из, исходя из этого ракурса, как бы обратным ходом в каком то смысле. Нет, просто его разрушение, ну как бы мир, как вот то, что мир не становится сам ничто, как постулатом, из которого мы исходим. Он должен стать ничто в процессе всматривания в этот ракурс. И он им становится по мере. Но это не является постулатом, из которого, как бы ничего. Все, что мы знаем, мы как бы это все ерунда. Это в процессе как бы, вот, именно разворачивания и вот это происходит поэтому как бы, вот, чтобы э, сумасшедший дом не попасть это вполне как бы, видите как бы нельзя нам объекты полностью разрушать Но нужно подвесить эти, подвесить эти парадигмы да все-таки все время выскакивают эти полярные оппозиции и они как-то нас драматизируют, и мы теряем логическую последовательность. Вот, которую вот эту системную, включение, развлечения, бла <соспитут> Не, ну просто практически как, э -э как мы да. будем... Э